Сегодня у меня баттл, сравнение э, Уиндома четверки, то есть это четырехзвездочный, вот это непосредственно четырехзвездочный отель. Как заявил э, непосредственно застройщик, вот то у нас пятерка. Дальше идут просто отделочные работы и ремонты внутри самого отеля. Далее они приступят к территории. То есть за те же самые деньги мы можем купить пятерки на первом этаже с видом на море, в четверке мы покупаем на девятом этаже с видом на море. Это что-то с чем-то. Это уникальное предложение, которое вы сейчас можете купить в городе Сочи. Огромнейший привет, дорогие уважаемые друзья, телезрители, в общем, дорогие мои. К вашему вниманию сейчас отель, мировой отель под брендом «Уиндом», который у нас строится, вот он непосредственно по мою левую руку, я здесь сейчас вам покажу ход строительства и раз скажу, дорогие мои друзья. Что же вы хотите, купить «Уиндом», «Ромаду» или же обыкновенный Уиндом. Выбирайте, милые мои дорогие. Вон он, Уиндом. Я сейчас еще туда подойду и внимательно все подробно покажу. И также показываю нашу Уиндом Ромаду. Сегодня у меня батл, сравнение Уиндома э, четверки. То есть это четырехзвездочный, вот это непосредственно четырехзвездочный отель. Как заявил э, непосредственно говорит, застройщик, вот то у нас пятерка. Я нахожусь на территории 4,5 гектара земли. Здесь у нас будет на данный момент два подписанных корпуса Уиндама. ну как, Ромада у нас непосредственно сейчас уже подписана, а Уиндом, там договор о намерениях, но сейчас договор непосредственно, основной договор на стадии подписания. У нас здесь мы находимся в хосте. Это все является городом Сочи. Это микрорайон города Сочи. До моря у нас по прямой порядка 250-300 метров. Вот так вот выглядит сам отель. Видите, уже делают направляющие. Приступили к фасаду. Остеклили полностью всю правую часть. Это что касается нашей Windows Четверки. Это я все сейчас рассказываю про Четверку. По левую руку у меня видите, начали стеклить. С первого тоже по 4. уже левую часть первого корпуса у нас тоже застеклили. Далее. Там у нас на самом верху завершили последний этаж. То есть все, монолитные работы у нас на нашем отеле, они завершились, завершаются, закругляются, все, как говорится. Дорогие друзья, дальше идут просто отделочные работы и ремонты внутри самого отеля. Далее они приступят к территории. Срок. Сдача объекта это четвертый квартал 23 года. Срок ввода в эксплуатацию, то бишь непосредственно работа, то есть когда отель начнет уже приносить прибыль, это именно нашего этого отеля, это первый квартал 24 уже вы увидите первую прибыль. Это у нас лестничный марш, здесь будут три панорамных лифта, холл, двухуровневый подземный паркинг здесь, двухуровневый подземный паркинг здесь. Также у нас вот этот весь этаж, вот в этой части, это полностью панорамный ресторан со шведской линией. Далее на крыше у нас будет еще один ресторан. Вся территория у нас будет на данный момент под управлением одного ательера, то бишь Уиндома. -да Исходя из этого, конечно же, территория общая. Это конгресс-зал на оба корпуса, на Уиндом Ромаду и на Уиндом Грант. До Уиндом Гранта мы сейчас еще доберемся. Далее за конгресс-центр, это у нас конгресс-центр, прям конгресс четырехэтажный, огромный, большущий, у нас будет, что у нас там будет? А будет у нас там бассейн и баня. Ну и давайте-ка потихонечку я пойду. Баня, а, это называется термальной зоной, спа, фитнес-зал, все это удовольствие будет у нас там. Теперь плавненько. Беру, прохожу от Уиндома Ромады и иду в сторону Уиндома обыкновенного Виндома, пока э, непосредственно приставка не присвоена. На данный момент, еще раз я говорю, там идет подписание во втором корпусе, этот корпус еще на стадии подписания, этот у нас уже подписан. Все корпуса начинают работать одновременно, вот кто бы чтобы вам не говорил, якобы, вы знаете, там вот э, у нас, мол, там Windows сдастся быстрее или Ромада сдастся быстрее. Дорогие друзья, неважно, какой корпус как сдастся, сам факт того, что в работу они запускаются оба и одновременно. Территория, еще раз говорю, общая. Здесь у нас идут чуть-чуть быстрее, уже приступили к, работу, к фасадным работам. Здесь у нас, видите, делают фасад на втором корпусе. Непосредственно, как они заявили, пятерки на Уиндоме. Здесь тоже будет дополнительно своя Инфраструктура. Здесь же у нас на втором корпусе, непосредственно на самом Виндаме, которые они заявили, что э, планируют аккредитацию под пятизвездочный отель. У нас будет свой дополнительный также бассейн, термальная зона, спа и так далее, дорогие друзья. Еще раз проходим мимо конгресс-конференц-центра. За ним будет банный комплекс, большая термальная зона, большой панорамный бассейн инфинити и все плюшки непосредственно. В каждом отеле идет по два ресторана на крыше, внизу и на крыше. То же самое там у нас и в четырехзвездочном, внизу и на крыше. Но, хочу вам сказать, сейчас цены на данный момент, что в первом корпусе, что во втором. Они у нас одинаковые, только во втором корпусе у нас, образно говоря, если вы... Ну, давайте на примере квартир, э, квартир говорю, апартаментов э, с видом на, на море, да, если мы говорим. Например, вот этот корпус у нас выполнен в виде галочки, это внутренний двор. Э, тот корпус у нас выполнен в виде волны. И если мы посмотрим по паспорту, то мы увидим... Вот, видите, волнообразный у нас готовый, а это у нас в виде галочки. Это конгресс. За ним бассейн и всякие термальные зоны. Так вот, у нас, если мы говорим о ценообразовании, давайте потихонечку спускаюсь, буду рассказывать, показывать, в общем, вас максимально ознакомливать. Гуляя по территории непосредственно отеля, это все будет здесь выполнено ландшафтный дизайн, озеленение, облагораживание, фонтаны, беседки, прогулочные зоны, здесь все будет у нас сделано. по Лекалам европейских отелей То есть непосредственно можете себе представить Территория общая Под одним брендом под, одни, под одной управляющей компанией Причем мировой Естественно, здесь все будет вложено в эту территорию Огромное количество бабла Вот это все, это наша дополнительная территория Так, возвращаемся Здесь вы можете купить за те деньги Как у Виндами Вот в этом, да? Вот он, с левой стороны Вот как здесь мы за эти деньги Можем купить с видом на море Здесь на первом этаже то есть, грубо говоря, там, ну, образно говоря, здесь 600 тысяч за квадрат, допустим. То здесь мы можем купить в Ромаде на девятом этаже. То есть, за те же самые деньги мы можем купить в пятерке на первом этаже с видом на море. В четверке мы покупаем на девятом этаже с видом на море. То есть, э, на самом деле, тот корпус расположен выше. Ну, допустим, перепад высот между первым и вторым корпусом у нас получается, ну, в метрах, допустим, там, ну, как минимум 15 метров. Ну, там порядка 4-5 этажей разницы. Исходя из этого, вы... Получается, что здесь как бы первый этаж, он ниже, чем там первый этаж. Ну, то есть, тот более видовой. Более дальше развернут от утеса. Это с видны у нас санаторий тут расположен. Но при всем при этом, в принципе, у нас прекрасная видовая характеристика, что с первого корпуса, что со второго. Также у меня здесь есть беспроцентная расстрочка. До окончания строительства, дорогие мои Поэтому не стесняемся пользоваться беспроцентной рассрочкой Идеальная документация Договор с компанией Windham. Я ее называю Windham, но сейчас я вам покажу даже как это пишется Чтобы вы понимали Мы находимся на улице Шоссейная, вот она Это улица Шоссейная А вот так выглядит непосредственно, как будет выглядеть рекламка Видите, я стою под пятизвездочным, они вот, видите, уже пять звезд, бахнули. Сочи-хотель Уиндхам. Это реально мировой отель. Я бы сказал, единственный Уиндом, два единственных Уиндома, Уиндом Ромада и просто Уиндом под брендом Уиндом. Это что-то с чем-то, это уникальное предложение, которое вы сейчас можете купить в городе Сочи. Уиндхам, дорогие друзья, у вас есть идеальная, прекрасная возможность. Там у нас строится третий корпус. На данный момент там они вышли на пятый, на шестой этаж. Они, второй и третий корпус, они одинаковые. Там пока еще не до конца непонятно, что будет за ательер. И, как говорится, как его зовут. Пока, ну, неизвестно, дорогие друзья. Поэтому ждем. Все в строительных лесах ведутся а, работы. Ну вот, как бы, дорогие мои, я думаю, у вас сейчас уже есть понимание по этому прекрасному проекту в городе Сочи. Я вам дам все цены, все шахматки, все планировки. Еще раз говорю, у меня есть... Вариант купить по беспроцентной рассрочке до окончания строительства, при внесении вот такой суммы проходит ипотека. Проходит ипотека субсидированная, в общем все максимально лояльные условия для покупки здесь имеются. Договор долевого участия, регистрация в Росреестре, полная сумма в договоре, максимально безопасный проект. Так что, милые мои, уважаемые телезрители, звоните, пишите. Мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима, Дима ЮДВ. Сохраните мой контакт. Время покупать Уинтком. Это будет ваша безбедная старость. Это будет идеальный ваш пассивный доход. Здесь у дороги у нас, конечно, шумно, но ничего страшного. Если мы поднимаемся туда непосредственно в наши корпуса, там уже у нас тишина, все-таки, как говорится, да, номера у нас будет делать застройщик ремонт, мебель, технику. Вам ремонт делать не придется. С вас лишь только, как говорится, купить и отдать в управление Уиндхаму. Еще раз говорю, с первого квартала 24 вы уже начнете получать прекрасный пассивный доход. Остался год. За год здесь, как говорится, успеть можно сделать все и даже больше. Так что осталось немного.